Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс! Listen number one hundred sixty three. Дорогие друзья, нам необходимо сказать следующую фразу на английском языке. Я просил Барака одолжить мне его автомобиль, но он отказался. Я просил. Время какое? Прошедшее. Просить to ask. Можно ask, как американцы говорят чаще. Одолжить to land. Автомобиль a car. Американцы a car говорят. Англичане – Эка. Итак, как же будет звучать это предложение и фраза на английском? Я просил. I asked Barack одолжить мне to lend me его автомобиль his car. But he, но он wouldn't отказался или отказал или не захотел would – это производная от will элемента, который формирует будущее время. Но поскольку он отказался, это отрицание. Поэтому здесь стоит would not. В этом предложении происходит согласование времен. Asked – время прошедшее. Просил, спрашивал. И would not – тоже время прошедшее. Поэтому здесь согласование времен. Дорогие друзья, это предложение абсолютно похожее на предыдущее. Но то предложение это в прошедшем времени. А здесь настоящее время, но завершенное. Поскольку в нем присутствует глагол I have. Настоящее завершенное это вот то время, которое относится к данному, настоящему моменту времени. Вы видите, как барах ушел дверца осталась открытая может он обиделся вот как же будет звучать такое предложение на английском не я просил, а я попросил это результат это present perfect настоящее завершенное время или настоящее совершенное время здесь уже результат я попросил барака отложить должен... мне ее автомобиль но он отказался как оно будет звучать I have asked барак я попросил барака to land одолжить мне его автомобиль me his car but he won't мы как раз говорили об элементе will это будущее время в настоящем времени оно звучит как want, want с отрицанием not отказался. Он не дал этот автомобиль. Ну, он ушел попросту. Итак, я попросил Барака отворить не его автомобиль, но он отказался. Будет звучать так. I have asked Barak to lend me his car but he won't. А в прошедшем времени там было wouldn't would not согласование времен. Там прошедшее время Время, а здесь согласование времен have asked это настоящие завершенные. Здесь поэтому отрицание want. Дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, комментарии. Всего доброго. Пока.